Меня обрадовали тем, что давайте будем чаще отдавать, это вы. И я сегодня счастлив сказать, что в вашей команде судьба меня так вот столкнулась с ней. Я тоже взрослею, умнеею. Когда-то моего мастера своего спросили, а что такое профессия актер? Мастер подумал, он обычно делал так вот руками, размышлял, а потом выдал фразу, которую мы сначала не понимали. А фраза звучит так: актер, актер это инженер человеческой души. Поразило, удивило, но значение мы не придали. И только с годами начинаешь понимать, насколько он прав. Это касается не только актерской профессии, это касается любой профессии. Если человек хочет и понимает, что в медицине есть свои инженеры, что в науке есть свои инженеры, что любой сервис связан с обслуживанием людей – тоже требует быть инженером своей профессии. И вот быть инженером человеческой души, понимать, что так или иначе мы все влияем друг на друга, это, наверное, и искусство, и, наверное, приходит не сразу, как и я не сразу пришел. Но вот с вами в работе я счастлив, что пять лет назад я попал в вашу команду, и вас интересуют те же самые вопросы, что и меня. А что такое быть инженером человеческой души? Это значит, в первую очередь, иметь планку ответственности за всех, с кем я соприкасаюсь. И самое важное – контролировать, чтобы от общения этого, не было брака. Да, мы не сразу понимаем, где мы можем этот брак как бы не заметить, но если жить по принципам создания, если идти по принципам того, что природа априори по умолчанию имеет свойство природа это высший Бог для меня, создать человека, в любви, в удовольствии, ради преображения мира, ради создания еще большей красоты, то тогда мы понимаем значение нашего рождения, появления здесь, сейчас, а не в каком-то веке раньше или в каком-то веке будущем. Каждый человек по умолчанию рождается в любви для удовольствия, для того, чтобы эту любовь нести дальше и передавать следующим поколениям. И вот то, чем вы занимаетесь, и то, как вы создаете свою команду, я уверен, что вы понимаете это, уверен на тысячу процентов, и вы преследуете планку самого высокого качество в инженерной профессии по созданию человеческой души. Я счастлив, что мы с вами коллеги. Я счастлив, что я с вами дружу. Я счастлив, что вас зовут Лилия Олеговна. У меня есть тоже к этому имени определенный поклон. Именно человек с таким именем воспитывал меня в этой любви. И созвучие того человека по имени Лиля и созвучие ваша, Лиля Олеговна, дает мне надежду еще на будущее. Я вас поздравляю с юбилеем, желая, чтобы вы всегда были на высоте и чтобы держали самую высокую планку качества, будучи инженером человеческой души. Спасибо. Поздравляю!